Один здравствуйте. Здравствуйте. Для замены переднего моста из инструмента нужна звездочка Т20, шуруповерт, дрель, сверло, пятерка. Обязательно для клепок. Они, как правило, с двухсторонней режущей поверхностью. И хорошей, качественной клепань. Итак изнутри болты из-под сетки их там два сетка снимается вверх пластиковая часть снимается и достается из позор Выворачиваем ее в ногу, выворачиваем коляску, открываются две клетки. легкие через пластик входят в основной механизм. Очень важно высверливать именно специальными сверлами, чтобы они не уходили в сторону. Клепка находится в пластике, она держится очень плохо. Соответственно, она проворачивается, что в принципе у нас и произошло. С... Наклоняем его немного вбок и потихоньку не Если клепка будет часто проворачиваться, то она сожжет пластик. Сожжет пластик, обратно уже ее не поставите. А, и вы свертите очень сложно, разобьете отверстие. Больше клёпка диаметром сюда не войдет. Вытаскиваем мост. Обязательно достаем останки клепок, Их там должны быть две. Иначе клиент так и будет ходить с этим свиньем. Проверяем. Вот эти части всегда снимаем и оставляем на коляске. Они, как правило, не Берем другой мост. Если он у вас есть, в нашем случае нам это не, нет необходимости. А, как я и говорил, в механизме есть отверстие, отверстие под клепку. Когда вы мост поставите, у вас должны эти отверстия совпасть. Не надо ставить хлебку, если механизм не совпал. Сразу заклинит вот этот механизм, и он не будет работать. Это категорически важно. Этот механизм должен совпасть. Если вы вот эти штуки поставите другие от другой коляски, грузи или от другой, другого трейлса, вероятно, потому что они не совпадут очень высоко. Ставим сначала алюминиевые части, нанизывая их на пластики, на пазы. Механизм, когда вы разобрали, тыркать нельзя. То есть он, если вторая э... клевка выпала, все клешки доставать надо. Механизм уйдет. Если его э, выдвинуть полностью, И тогда у вас вообще пасма не сойдется. Направили, направили алюминиевую часть, поставили ее по центру, сдвигаем внутрь равномерно. Вот у меня в данный момент они совпали. И у меня видно. Берем клепку, терку. Длина ее восьмерки, десятых. Алюминиевую и железную ставим в тон. Она должна войти очень плотно. Все, аппарат клепателем нельзя взять большой. Все миниатюрные ручные версии клепки ломают. Если вы вырвете голову клепки, у вас останется внутренняя часть, Вы сверливать ее будете до конца дней. Легче выкинуть коляску. И именно большим. Лепая. Лепкий очень мощный. Лепать не уходит. Берем спасной. Имейте два сразу. в обратной последовательности сначала сверху вставляем базы направляющие можете ослабить сетку сложив механизм они у вас должны совпасть в четырех местах и потом ставить болты два длины звездочками т 20 Ну вот и все. Если у вас раза с 5 6 получится сделать такую работу, мы будем за вас очень рады. На вашем месте я бы имел побольше клепок и побольше передних мостов. На случай, если у вас при первом высверливании будет, вы будете ломать. Потому что, повторюсь, клепка находится в пластике. Пока высверливаешь клепку, она горит, разогревается и легко проворачивается в пластик. Нельзя этого допускать. Если она провернулась, она сжигает этот пластик, и вам потом будет некуда чисто физически ее поставить. Поэтому сверла всегда должны быть новые. И всегда нужно контролировать, пока вы свернуете. Ну, вроде все. Самого приятного. Клепательный хороший, но должен быть. Клепки должны быть алюминиевые, не длинные. Давайте. Удачи.